день господа с вами адвокат Дмитрий Бузанов актуальность темы сегодня которую я хочу с вами обсудить связано тем что меняются названия улиц других там топонимов да там площадей скверов парков и так далее и в связи с этим возникают некоторые вопросы Например, какие документы придется переоформить, если изменить улица? Нужно ли это? И вот в связи с тем, что в Украине изменение названия улиц и населенных пунктов происходит во исполнение закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического нацистского тоталитарных режимов в Украине, и запрете пропаганды их символики, в соответствии с законом Украины о местном самоуправлении в Украине, городские, сельские, поселковые советы принимают решения о переименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков и скверов. То есть любое переименование улицы, там географического да, названия, должно подтверждаться решением соответствующего органа местного самоуправления. Поэтому ищите такие решения, смотрите, их публикуют часто на сайтах на своих, ну обязаны публиковать на самом деле. Может быть сейчас где-то не публикуют в связи с тем, что военное положение, но ничем это не ограничено, они обязаны эти, это, эти изменения публиковать. И вот нужно ли менять в связи с этим Место регистрации. Если изменилось, например, название улицы там, с улицы Ленина на, улицы, на улицу там, Бандеры, например. Нужно ли в паспорте пойти менять штамп, новый ставить? Так вот, законодательство не обязывает и не предусматривает обязанности вносить подобные изменения, поскольку изменение названия улицы не является изменением регистрации места жительства. Регистрацию места жительства можно осуществить при обмене паспорта или смене фамилии, то есть, когда возникает непосредственная потребность. Честно говоря, ну, этот момент просто не предусмотрен, но я думаю, если вы все-таки обратитесь, если вы горите желанием, чтобы из вашего паспорта, там где штамп о регистрации, да, в паспорте пропал, пропало название, ну, то есть, соответствовала действительности, не улица, там старое название, а новое, то я думаю, вам не откажут в этом. Просто поставить штамп, думаю, не будет с этим проблем. Но в реестрах, чтобы вы понимали, эта информация будет отображаться должна отображаться уже с учетом изменений, так как реестры территориальных громад формируются органами местного самоуправления, они, естественно, на основании этого решения внесут соответствующие изменения в реестры. И уже когда будете какую-то получать выписку, да, справку с места проживания, с места регистрации, то будет указано новое название. И часто пишут в скобочках старое. Ну, предыдущее, потому что улица может там несколько раз название менять. По крайней мере, предыдущее название пишут. Что еще? Следует отметить, что на сегодняшний день регистрация или снятие с регистрации места с места жительства пребывания осуществляется в соответствии с порядком декларирования и регистрации места жительства пребывания утвержденным постановлением Кабинета Министра Украины от 7 февраля 2022 года номер 265 и законами Украины Украины о свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине и о предоставлении публичных электронных услуг по декларированию и регистрации места жительства Украины. Так вот, э на данный момент многие мне сообщают, что ну, органы местного самоуправления, центры предоставления административных услуг не дают... Справку, да, о месте проживания, о снятии с места проживания. И так все, что связано с местом проживания, ссылаясь на то, что не работают реестры. Я со своей стороны считаю такое ограничение незаконным. И пока никто из тех, кто пишет мне в комментарии, не написал четко, чем это предусмотрено, почему это право ограничивают, почему, потому что я так понимаю, что в этих органах также не дают никакой внятной информации. Я перечитал эти законы, эти порядки, я не нашел там никакого упоминания относительно того, что могут не давать справку в связи с тем, что военное положение. Скорее всего, скорее всего, это связано с чем-то другим. Но более детально к этому вопросу следует подходить, предварительно его изучив. Поэтому я еще буду дополнительно изучать, возможно, отправлю кое-какие запросы. Но все-таки я надеюсь на то, что мои зрители, тех, кто пишет в комментариях, что вам не дают, вы будете требовать от тех служебных лиц, которые вам отказывают в получении нужной вам информации в виде справки. Чтобы они вам отвечали письменно на невыполнение своих служебных обязанностей. Да, они для этого и э, работают. Для этого у них есть инструкции должностные, порядки предоставления административных услуг и так далее. То есть, если вы обращаетесь за справкой, они вам должны либо дать, либо отказать в письменном виде. Вот. Ну, продолжим. И вот в случае принятия решения об изменении нумерации домов, переименовании улиц, проспектов, бульваров, площадей, переулков, кварталов и такое прочее населенных пунктов, административно-территориальных единиц, изменения в административно-территориальном устройстве на основании соответствующих актов вносятся изменения в реестр территориальных общин, сохранением предварительных с последующим внесением информации Эта информации в единый государственный демографический реестр в установленном кабинетом министров Министров Украины порядки. Указанные сведения по желанию лица вносятся в соответствующие документы, содержащие сведения о местожительстве нахождении. То есть, по вашему желанию, как я и говорил, могут внести. Вот. И обязательно ли вносить изменения в документы на недвижимость? Например, вы покупали квартиру в доме номер пять по улице Ленина, да, и изменилась она на улицу там весенняя. Нужно ли изменения или нет? Отвечаю. Документы, которые удостоверяют право собственности на недвижимость, остаются в силе в случае изменения названия улицы, на которой они расположены. В случае переименования улицы, на которой размещена недвижимость украинским законодательством не предусмотрена необходимость внесения изменений в документ о праве собственности на недвижимое имущество. В частности, свидетельство о праве собственности, свидетельство о правильного средства, договора купли продажи дарения и так далее. В то же время, в случае необходимости владелец имущества, в отношении которого произошли изменения, вправе обратиться в органы государственной регистрации права на недвижимое имущество с заявлением о внесении таких изменений. Какие потреб... прилагаются к этому документы? К примеру, необходимость купли-продажи или тарения недвижимости. Итак, если владелец желает продать, Подарить или передать по наследству свою недвижимость в документах, которые будут оформляться на нового владельца, уже будет указано новое название. Ну, опять же, решение опять же, в тех органах, в тех органах, которые будут это проводить. У нотариусов есть доступ к реестру территориальных громад. Можно взять решение, которое будет на сайте. О... Органа местного самоуправления об изменении улицы и так далее и тому подобное. Но опять же, как правило, все это происходит в том, ну, к примеру, если квартира продается да, в городе Запорожье, то решение принимает там Запорожская городская, городской совет. То, естественно, и Центр предоставления административных услуг тоже в Запорожье, то, естественно, у них доступ к реестру есть. И они, естественно, внесут. Могут возникнуть сложности, если вы, к примеру, решите продать недвижимость, находясь в другом городе, и тогда, возможно, с доступом к реестру, к примеру, во Львове, доступа к реестру территориальных громад Запорожья может не быть. Ну, и сейчас в связи с этим военным, опять же, положением, скорее всего, так и будет, что доступа не будет. Поэтому и сделки сейчас делаются только там, где находится непосредственно объект недвижимости. Такие вот дела. Нужно ли менять сведения о месте нахождения юридического лица? Так вот, изменение сведений о местонахождении юридического лица или физического лица предпринимателя? Подлежат государственной регистрации в соответствии с законом Украины о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований. Переименование улицы местонахождения юридического лица является изменение местонахождения юридического лица, что предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице предпринимателем содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей и общественных формирований, сообщения банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовлении новой печати, бланков и т.д. В то же время законодательство не останавливает предельных сроков для проведения изменений сведений о местонахождении, а значит предприятие самостоятельно может решать, когда необходимо провести регистрацию изменений. Ну, вот такая вот, скажем так, коллизия. Почему? Потому что, ну да, в, в уставе у нас местонахождение юридического лица, например, определено на улице Ленина, а по факту теперь, по в связи с изменениями названия, будет улица, например, Весенняя. И да, для того, чтобы привести в соответствие э, также этим решением органов местного самоуправления устав, то есть действующему, законодательству, нормативно-правовым актом и так далее тогда получается нужно вносить эти изменения ну и опять же менять бланки, печати и так далее то есть это все опять же связано с расходами кого? предпринимателя расходами предприятий ну, вот такие вот дела и вот в соответствии с законом Украины о государственной регистрации юридических лиц физических лиц предпринимателей и общественных формирований Административный сбор не взимается за проведение государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы благотворительных организаций и юридических лиц, связанных с принятием закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического нацистского тоталитарных режима в Украине и запрет на пропаганду их символики. Но тем не менее, тем не менее, это все. Э это все, как сказать, требует, допустим, подготовки. Опять же, если в бумажном виде учредительные документы, это расходы на бумагу, печать, время и так далее. Поэтому ну, принимайте решение самостоятельно, исходя из того, что я вот вам сейчас озвучил по этому поводу. Если вам нужна моя персональная кон консультация информация, во время которой будет защищена адвокатской тайной, вы можете ко мне обратиться по контактам, которые указаны в описании к этому видео. Ну, такая консультация будет платная. Если вам просто, как говорится, спросить, вот, то вы можете также написать комментарий в, к этому видео, по теме видео. Я от, отвечу, разберусь в вопросе предварительно и с желать, ну, не желательно, а Буду стараться ответить так, чтобы вы остались довольны. Пишите свои комментарии, пишите вопросы, ставьте лайк этому видео, делитесь этим видео. Всем хорошего.